Всем привет, с вами Макс Репьев. Сегодня мы находимся с вами на вот таком вот потрясающем пляже, который называется Сурин. На Пхукете, если вы вдруг не знаете. Здесь у нас вот такая замечательная лазурная водичка, белый песок, растительность, вон там вот нависающие пальмы. И сегодня, значит, у нас с вами будет недвижка. Недвижка, которую вы можете приобрести для собственного отдыха, можете приобрести ее для сдачи в аренду, либо для комбинированного использования. Но все-таки вот эта картинка, которая здесь создается, очень красивая. Вы просто посмотрите, вообще, какая прозрачная вода. То есть люди купаются, а их видно. И при этом ты ну вот чисто эстетически от этой картинки кайфуешь. И сам Сурин это, знаете, такая, ну, словно центральная часть острова, но почему-то здесь ее называют северной. Вот потому что дальше, где аэропорт там Мало что строится, но, тем не менее, это вообще, если географически смотреть, то это больше центральная часть. Здесь у нас встречается действительно хорошая недвижимость. Здесь очень много живет русских. Здесь есть русские рестораны, русские кафе и так далее. И здесь, например, в отличие от того же юга, где аэропорт, который сейчас застраивается, есть вот этот вот рельеф. То есть есть горы и есть за что зацепиться глазу. И при этом есть вся инфраструктура для того, чтобы жить, причем, ну, жить хорошо. А недвижимость стоит... Ну, по сути, столько же, сколько может быть недвижка в Сочи. Может быть, даже чуть дешевле. Дешевле, чем в Москве, точно. И, значит, мы с вами сейчас вот этой вот замечательной картинкой отправляемся в комплекс, который находится здесь в пяти минутах. Причем это будет пятизвездочный отель. Там, где вы можете приобрести себе квартиру и сдавать. Ну, он находится вот здесь. В общем, сейчас вы все увидите. Поэтому кайфаните еще раз на картинки. И погнали смотреть. Здесь, значит, на пляже есть вот такая парковка для автомобилей. С двух сторон, то есть все на самом деле очень инфраструктурное. Есть тротуары, в отличие от того же Бали, то есть вы пешком можете добраться от своего комплекса до пляжа. И это будет, знаете, не сильно жестко, потому что тротуары такие, в тенечке. И при этом по всему пути следования есть коммерция. То есть можно попить, купить мороженку, круг надувной, еще что-нибудь, все это, пожалуйста, здесь встречается и значит мы с вами выезжаем на дорогу вот эта кстати, дорога если направо поедем то она нас на потом выведет, а вот это вот выведет нас на банктау последний вот, достройщик к сожалению достаточно крупный застройщик взялся и вот после ковида не смог и проезжаем с вами буквально здесь нам ехать может быть минуты три, и мы с вами окажемся в пятерочке Супер, пятерочки, но, в общем, вы сейчас все увидите. Переключаемся туда. Посмотрите, какой вид открывается. Море здесь, море здесь. И мы находимся в комплексе кондоминиума, который называется Панора. И он интересен тем, что вмещает в себя апартаменты и еще и пятизвездочный отель. При этом смотрите, сколько у нас бассейнов. Бассейн на крышах, где в корпусе стою я. Еще один, еще один. Снизу мини детский, типа такой вот тоже бассейн. Причем там мини аквапарк, водопад. Бассейн еще один, еще один И вот этот вот, в котором вон кто-то даже нежится При этом здесь есть абсолютно вся инфраструктура Для того, чтобы приехать и на отдых И жить здесь на постоянку то есть на отдых вы спокойно пользуетесь всей вот этой вот водной инфраструктурой. Есть место, где вы можете попить кофе, где позавтракать. Есть место, где сходить в библиотеку и фитнес. Ну, естественно, этой же всей инфраструктурой можно пользоваться, и если вы вообще живете. При этом концепция такая, что мы находимся между двух, наверное, знаменитых пляжей. Это Банктал с правой стороны, и это пляж Сурин. То есть, что до этого добираться, ну, может быть, минут 10, до этого минут 7 идти. Или на байке, например, доехать, то есть без всяких проблем. Пляжи оба просто пушка какие красивые. То есть здесь у нас песчаный пляж, и здесь у нас тоже там везде нависающие пальмы, белый песочек, в общем, все-все-все. И здесь, значит, вот апартаменты, которые вы можете юзать самостоятельно, либо, например, комбинированно. Юзаете какое-то время... Не знаю, это может быть месяца два в год вы А потом их сдаете в доверительное управление Благо это все здесь есть В общем, предлагаю не затягивать презентации Тут как бы и так все понятно, что все прям супер классно вообще сделано Нужно понимать, сколько это все стоит Погнали посмотрим квартиры, апартамент, кондоминиум. И вот потом уже с вами поговорим о цене. Вот он, самый маленький из стандартных номеров. И они, в принципе, все имеют площадь 35 квадратных метров. Вместе с балконом отличается не только по виду. Естественно, самый маленький по цене не будет у вас с видом на море. Но, тем не менее, весь его функционал останется таким же. Еще раз, вот мне больше всего нравится на пакете, что все сдается сразу с мебелью, с техникой. То есть ты приезжаешь и вообще не заморачиваешься, что-то докупить там и так далее. здесь у нас кухня. Не хватает стиралки на самом деле. Она бы здесь очень сильно пригодилась, и не хватает плиты. Но под нее здесь выведена вот такая часть то есть можно поставить. Мы конкретно сейчас просто находимся в отельном корпусе, в апартаментах вы можете сделать все, что вам хочется. Вот. Здесь большая двуспальная кровать, здесь диван, здесь телек. И вот такого размера санузел То есть все изначально предусмотрено Несмотря на то, что площадь как бы небольшая Но тем не менее все есть Здесь вот у нас есть зона хранения Здесь у нас зона сна Там вот еще одно окошко И есть еще зона хранения, кстати, вот здесь находится Давайте выйдем с вами на балкончик Посмотрим, как это все смотрится здесь В этой части у нас на кондиционер Он, кстати, не шумит, его не слышно Но отсюда открывается, конечно, потрясающий вид На море, на зелень на все вот это вот вокруг нас окружающее. И вот такой вот самый маленький апартамент на сегодняшний день будет стоить 12, там, с половиной миллионов рублей. Конечно, он будет без вида на море, он будет в обратную сторону. Но, тем не менее, если вы его рассматриваете под сдачу, под собственный отдых, то как бы вышел на бассейн и смотришь на море. Там есть руфтоп-бар, пожалуйста, то есть... Все эксплуатируется на раз-два. Цена, мне кажется, очень даже и неплохая. Если все это переводить на сегодняшний день в стоимость квадратного метра, то вот мы с вами делим это на 35 и получаем 364 370 рублей. За это вы получаете полностью готовый апартамент, в котором можно уже жить пятизвездочного отеля. Просто вы, если будете сейчас сравнивать, вы эти моменты тоже учитываете. Где у вас есть ресепшн, где у вас есть вон там вот Starbucks где у вас 6 бассейнов, библиотека, фитнес и в 7 минутах от моря. Вот можете, в принципе, написать, что за 364 тысячи за квадрат на сегодняшний день можно купить в разных городах России. Будет, на самом деле, очень интересно. Здесь можно купить вот это. Но есть еще трешка. Пойдемте, я вам ее тоже покажу. Мы с вами оказались в трешечке. Трешечка у нас смотрит на море, на всю территорию. И есть еще собственная джакузи, которая располагается на балконе. То есть вы вот здесь смотрите туда, кайфуете от того, что происходит вокруг вас, и при этом живете в своей, собственной трехкомнатной квартире. Сверху у нас точно так же есть бассейн, ну и все территории, пожалуйста, вы пользуетесь. Значит, как трешка выглядит? У нас вот такая большая именно кухня-гостиная, и здесь основная мастер-спальня. При этом мастер-спальня имеет вот такие замечательные матовые двери, то есть вы, естественно, можете закрыть эту всю историю. Дальше мы можем посмотреть другие комнаты, мы тоже до них доберемся. Но здесь, значит, у нас вот такая вот концепция. Большой санузел, небольшая гардеробная здесь вот на входе. То есть все это здесь размещается. Концепция на самом деле мне очень нравится. Большая обеденная зона. Есть вот такая часть с островом, где можно все приготовить. Сформированная кухня. И здесь у нас, значит, располагаются другие спальни. Еще одна вот так она выглядит, она без собственного санузла. И еще одна спальня без собственного санузла, потому что у них идет один общий санузел на две спальни. Вот так вот он размещается здесь. Вся инфраструктура в нем создана. А напротив у нас расположилась такая зона постирочной. Сюда можно разместить машинку. Можно на самом деле вот это вот все разобрать. И поставить сюда машинку одну на другой. То есть сушильный шкаф и стиральную машину. Такое предложение на сегодняшний день стоит 550 тысяч долларов. Здесь 107 квадратных метров. И если переводить эту сумму в рубли, на сегодняшний день, опять же, когда снимается это видео, то это 42 миллиона рублей. Если пересчитывать за стоимость квадратного метра, то это получается 392 тысячи за квадрат. Но у вас получается недвижимость полностью сформирована с полным мебельным пакетом. Сверху у вас есть бассейн, здесь у вас есть джакузи, ресепшн для заселения. То есть вы понимаете, что можете сдать свою недвижимость в доверительное управление. Есть ресторан, библиотека, фитнес-фитнес. Куча бассейнов на территории, барчики и так далее. Ну и при этом, конечно же, это пешая доступность до моря. То есть вот оно здесь. При этом уединенная территория. Такая трешка. Напишите вообще свое мнение в комментариях, как вы считаете, дорого это или дешево. Но мне кажется, если сравнивать то же самое, например, формат с недвижимостью в Дубае, сравнивать с недвижимостью в России, то здесь мы за эти деньги, за стоимость квадратного метра, получаем недвижимость все-таки класса сильно выше. Вот. Пойдемте дальше. И значит мы выезжаем с вами с проекта и двигаемся на следующий. Благо нам здесь недалеко, заодно увидите, где море. Ну и по пути посмотрим территорию, как она выглядит. Все цивильно, эстетично, красиво. Нет огромного количества проводов, но тем не менее, как вы знаете, в Таиланде это же конечно встречается. Как без этого? Территория на самом деле такая достаточно большая. Здесь расположены виллы, здесь расположены именно апартаменты, которые мы с вами смотрели. Вот в этой стороне вот там вот здание Ad Reception. То есть все здесь есть. В общем, нам ехать до следующего объекта примерно минут, наверное, 5. И вы увидите, как он выглядит. Какой весомый монумент, да? На самом деле вообще в Таиланде, когда выезжаешь на улицу, то все становится как-то слишком контрастным. Не так, конечно, как на Бали, но тем не менее. То есть у тебя вот здесь вот пятерочка стоит. И рядом встречаются какие-то вот построечки. Но они, кстати, хоть и старые, вроде бы кажется, что сильно выбиваются из вот этого решения да, дизайнерского. Но они красивые, ну, чистые и приятные. То есть вот тоже, например. И как бы и, и к ним даже и не докопаешься. Вот еще одно. То есть нет каких-то покосившихся фасадов, приятная крыша. И все как-то смотрится, ну хорошо. Вот забор бы, конечно, вот такой бы я бы убрал отсюда, но тем не менее... Еще, кстати, обратите внимание вот на номера. То есть у них пальмы нарисованы, горы, море, и вот там вот еще какие-то парусочки. Красиво выглядит. И мы вот выезжаем с вами уже на основную улицу, то есть та дорога, которая ведет нас на потом, которая ведет нас, в принципе, вообще через весь остров. Нам здесь нужно направо, я сейчас выключу камеру, потому что иначе это будет последний видос. Это, знаешь, коммерция вообще любого формата. Обмен денежек, магазины, уличная еда, все, что хотите, все есть. Шеф-кебаб, платье вот еще продают, канабис. Ну как же без канабиса теперь на Пхукете, да? на ну, в общем, все-все-все. А нам прямо вот туда на пляж, откуда мы, в принципе, с вами и начинали весь видос. Это, конечно, круговое движение. Всегда я вот немножко подтраиваю, когда я его проезжаю, потому что его надо проехать с левой стороны, а я все время целюсь в правую сторону. То есть вот к этому я привык, а вот к круговым движением не особо. И мы, по сути, с вами... Ну, вон море, там, проглядываться. Я не знаю, на камере будет видно или нет. Ну, вообще, чуть-чуть от слышно должно и вот здесь находится комплекс. При этом вот этот комплекс, который строится, он дешевле, он получается ближе к морю, и он менее такой, знаете, нагруженный, что ли. То есть здесь мы с вами были, было огромное количество зданий, огромное количество апартаментов и большое количество инфраструктуры. Здесь же будет чуть поменьше здания, то есть такого клубного типа, но также с управлением. В общем, мы сейчас сюда приедем, и я вам обо всем расскажу. Нам главное здесь вот не потерять поворот, и вот здесь вот повернуть. Вот сюда. Вот проблема с проводами, про которую я вам говорил. И они, конечно, супер неэстетично здесь все висят. Но тем не менее, в Тае это очень много где встречается, и это в ближайшее время точно не изменится. Новые комплексы, конечно, уже делают с коммуникациями под землей, но здесь пока так. И вот, значит, троечка. Мы приехали. Сейчас я вам значит, покажу шоурум, а потом мы и пройдемся по самой стройке. Цены будут все, будет, все увидите, все поймете. Мы с вами оказались в шоуруме, и вот так вот все это будет выглядеть. На самом деле, хорошая такая концепция. Вообще, это как бы студия, вот именно шоу-рум ее. То есть, здесь должна расположиться кухня. Но есть разные планировки. То есть, есть студии, есть однокомнатные, есть двухкомнатные. Здесь же просто вам представлена такая возможность понять, как вообще это все будет выглядеть. Какие материалы будут использованы. То есть, вот такого вот приятного цвета будет у вас санузел. Выглядит все эстетично. Телевизор с инсталляцией. Здесь будет у вас вот такой вот шкаф. И вот кухня. То есть, в принципе, она небольшая. Именно для такого формата отдыха это ну, больше и не надо. То есть, что-то нарезать, что-то разогреть, что-то, может быть, чуть-чуть там приготовить. Потому что, в основном, вы либо эту недвижимость будете сдавать, либо вы будете там ней отдыхать, и как бы готовить там, не знаю, обеды, ужины и так далее. Но, наверное, может быть, в современном мире уже и не принято. Огромный плюс, что все это сдается все-таки с мебелью и с техникой, что вы сразу вот заезжаете, у вас готовая вот недвижимость. Вы сразу ее покупаете и сразу ее эксплуатируете. Минимальная цена вот на сегодняшний день это 3 миллиона 737 тысяч бат. Давайте я прям сейчас перед вами это все прогоню через конвертер. Это 8 миллионов. 381 тысяча рублей Или 108 тысяч долларов и вы получаете студию 30 квадратных метров Она будет располагаться на третьем этаже Море, конечно, отсюда видно не будет Но, тем не менее, до моря идти 800 метров Сам по себе проект, наверное, интересен Потому что, ну, все-таки 800 метров до моря пешком Самое главное, что можно добраться И у вас, опять же, полностью вся Готовая инфраструктура То есть, если сравнивать, например, вот эту недвижимость С недвижкой в Сочи, там взять, например, жилой комплекс кислород вы за эти же самые деньги покупаете там черновую квартиру и до моря там идти, но минут, наверное, 20-25 здесь вы покупаете за те же самые деньги недвижку в 800 метрах от песчаного пляжа который как бы принимается во всем мире и ценится и здесь у вас она полностью с ремонтом, сформирована так еще и с доверительным управлением вот как бы такой формат и вот точно такая же студия, только в черновом исполнении как вот она на сегодняшний день есть Правда, чуть-чуть зеркальная. То есть, мы с вами заходили, у нас санузел располагался с правой стороны, здесь он с левой стороны. Но ну, то же самое, значит, все, что есть. Значит, кровать будет размещаться в той части. Вот в этом вот небольшом закуточке будет стоять вот эта вот кухня. Здесь будет гардеробка и... Отсюда, конечно, море не видно, но оно вот находится в той стороне. Давайте я вообще вам покажу сейчас просто, что здесь есть, какие планировки вообще встречаются. А вы уже дальше сделайте выводы. Во-первых, хочется сказать, что сразу вот здесь два лифта располагаются на входе. Лестничный марш, то есть и все. Мусоропровод вот еще отдельный есть. И вот это вот двухкомнатная квартира, например, для тех, кто хочет рассмотреть ее к приобретению. Здесь, значит, вот такого размера идет сама по себе кухня-гостиная. Вот здесь... Это, господа, санузел номер один. Он небольшой, но как бы такой вместительный. То есть там будет душевая вот так вот отсечена стоять. Здесь будут все остальные принадлежности. А вот это вот спальня номер один. Она, конечно, не очень правильной формы, но тем не менее она есть. Вторая интереснее, но тем не менее нужно же вам это тоже показать. Здесь места для хранения. И вот как-то здесь должна разместиться кровать. Вот. Но вторая спальня которая располагается здесь. Она вполне себе очень даже неплохая. Вот такая, значит, часть. Здесь размещается кровать. Здесь зона, где можно поработать. Вот так вот сюда встает. И здесь у нее собственный санузел. Вот такого вот формата, размера. Пойдемте еще покажу, какие планировки есть. То есть, если вас они заинтересуют, можете обратиться и уже мы это вам все расскажем. Вот это, например, студия 38 метров. По левой стороне у нее будет стоять а, сама по себе кухня. Здесь будет шкаф. Далее у нас идет вот такого размера санузел. И вот такого размера сама по себе зона жития, бытия. То есть она ну, достаточно широкая. Вполне себе. Кровать, диванчик. Здесь это все спокойно размещается. И есть еще отдельная однокомнатная такая квартира. Ван bedroom. Она находится в конце здания. Сейчас мы с вами до туда пройдем, покажу, и вы уже там сами сделаете вывод, как вам что, нравится, не нравится. Вообще, пока напишите в комментариях, как вам в целом картинка, как вам может быть ассоциация, как это все создается на сегодняшний день в сравнении там, с недвижимостью в других регионах и так далее. И мы подходим к однокомнатке. Вот, значит, в нее вход. И у однокомнатной вот этой one-bedroom квартиры очень крутая такая история, что у нее три окна. То есть мы вот сейчас с вами находимся в самой гостиной. Здесь будет располагаться кухня, диванчики и так далее. То есть и вот такое окно номер один, окно номер два. А здесь у нас располагается спальня. Вход, правда, отсюда, но он вот чуть-чуть заварит. Спальня с собственным санузлом. Интересен этот проект тем, что здесь у вас... Ну, как я уже сказал, недвижимость находится все-таки в 800 метрах от песчаного пляжа. Здесь у вас мини-бутиковый отель под управлением с котловой системой. И все квартиры, которые вы здесь приобретаете, во-первых, покупаете в рассрочку до окончания строительства, а во-вторых, вы покупаете полностью мебелированные. То есть не нужно там что-то докупать, ну, какие-то мелочи понадобятся. И опять же, вы либо можете в этой квартире жить самостоятельно, либо можете ее сдавать. И как вы понимаете, на Пхукет очень много людей прилетает вообще, в принципе, со всего мира, то здесь вы обделены не будете в плане сдачи. Поэтому такая как бы интересная концепция. В общем, это была стройка на Пхукете. Я показал вам шоу-руме, показал вам, как вообще выглядит стройка на сегодняшний день, рассказал основную концепцию, показал пляж, пляж Турина. И то есть здесь вы можете приобрести эту недвижимость. Ссылки на приобретение, как обычно, будут указаны внизу в описании к этому видео. Господа, звоните.